Привет! Уже три месяца я живу в Москве. И за этот промежуток времени я успел написать лучший альбом 2021 года, «Улыбайся», который суммарно на всех цифровых площадках набрал более 25 тысяч прослушиваний всего лишь за две недели после релиза. И в этом ролике я хочу вам рассказать о том, где же зарождались эти все прекрасные композиции, где по сей день рождаются гениальнейшие идеи и как я записываюсь где работаю и где живу. Поехали. Ну и конечно же я вам в общем скажу, сколько стоит моя студия. Ведь считать чужие бабки всегда интересно. Ну и первое, с чего хочется начать, так это супер диван 2021 года. Две мягкие подушки располагаются позади меня, на которые я могу с легкостью облокотиться, что доставляет полнейший комфорт в работе. Еще диван имеет приятный голубой цвет. Интересно, почему так вышло. Ну а если серьезно, то давайте реально посмотрим уже, сколько же стоит моя студия и где я работаю. Ну, наверное, самое важное и самое основное, без чего любая студия не сможет существовать. Так это, так это ноутбук или компьютер. В моем случае это ноутбук, который имеет вот такую вот флешечку съемную большую на 1 терабайт. Стоит эта штучка порядка 5-6 тысяч рублей. Ну, а за ноутбук мне пришлось отдать около 100 тысяч рублей. Кстати, многие просили меня заяснять процесс создания песни любой. Ну, я сейчас тогда... Выберу бит. Слышь, что за фигня? Ты же сам биты пишешь. В смысле? Я уже давно битов не пишу. Я покупаю их у Андрюлика. И в группе ВКонтакте у него в плейлисте сейчас проходит супер скидка. Все по 800 рублей. Подписывайтесь на группу ВКонтакте. И участвуйте в розыгрыше на два бесплатных бита. А? Все условия есть в описании. Скорее переходи и участвуй! Также в моем арсенале имеется звуковая карта, без которой тоже невозможен ни один нормальный звукозаписывающий инструмент. Микрофон типа. Вот такая вот звуковушечка микшер. Это Yamaha AG06-03. Я брал ее уже с рук и знаете, что хочу вам сказать? Если вы собираетесь делать домашнюю студию или же вы делаете студию обычную, то я рекомендую вам брать музыкальное оборудование с рук, так как это будет в два, а то если вам повезет в два с половиной раза дешевле, чем если брать все новое. Вот тут никаких, собственно говоря, не было у меня браков и все, в общем, пришло классно. Круто. Я этой Mixing Console доволен. Очень сильно, потому что здесь можно регулировать. Тут можно подключить э, микрофон. Либо второй микрофон, либо же гитарку можно подключить. Дальше можно подключить большое пианино. Какие-то диски. Можно подключить наушники, можно подключить колоночки, монитор студийные, Можно еще наушнички, AUX подключить Хотя вряд ли кто-то пользуется уже, но мало ли Все как громкость регулируется, тут сразу есть эффекты компрессии и эквализации Я ими не пользуюсь, но это огромнейший плюс И я покупал вот эту вот с рук за тысяч рублей А в магазине она стоит сейчас 17-16 тысяч рублей еще у меня есть вот такая вот миди-клавиатура LaunchCame Mini MK2 э, Она маленькая идет, вроде на 16 клавиш Здесь очень удобно, если вы умеете писать по нотам То можно хорошенько практиковаться Ну, либо делать гармошку своими руками Я не умею э, играть на пианино Я думал, куплю, научусь, но в итоге что-то пошло не так И в компьютере все как бы есть, и зачем учиться э, Тут есть драм-машина Шиночка такая подключать сюда звуки и все подключается на очень просто не нужно никаких драйверов э, просто включайте ноутбук проводочек э, и все как бы она будет подключена кстати тут можно менять октаву вот так вот просто по нажатию плюсика или минусика вверх-вниз я ей не пользуюсь но она у меня есть я ее брал с рук 4000 рублей. Она зелененькая у меня, классненькая, все. рублей. В магазине вы ее можете найти за 9000 рублей. Или же выше. Я не понимаю, почему. Почему вот эта вот штучка стоит не 4000 рублей в магазине? Но имеем, что есть. Так, вот самый важный агрегат. Это лучший музыкальный, игровой, рабочий инструмент 2021 века. Это мышка Logitech, офисная. Понимаете, насколько это священный просто инструмент? Потому что здесь всего лишь, всего лишь три кнопочки кнопочки которые подключаются по блютузу по синему зубу и на ней очень удобно помимо того что писать э, биты и писать музло на ней очень удобно ставить хедшотики в кс -очке. это я вам говорю как мастер Дигла 2022 стоит такая игровая рабочая музыкальная мышка около двух тысяч рублей ну и самое-самое главное в любой студии, это микрофон. Куда можно кричать так, записываться. У меня тут есть мой щит, который защищает меня и микрофон от комнаты. Поглощает он эхо. Я могу туда что? Классно все будет. Микрофон будет плотно это все ловить, звук, и это круто. Микрофон Rode NT1A у меня. Я его покупал за 12 тысяч, опять-таки, с рук. Но что касается магазинной цены, то где-то 20... 21, может быть, он и стоит. И вот э, мой щит. Может быть, тут видно или не видно. Ну, если вдруг не видно, то я сделаю вот так вот это у нас шумоизоляционный щит норт пол кто же я покупал его кстати не с срока с магазина но э, он стоил 10 тысяч в отличие от всех остальных, которые стоили по 12. Ну, такой же самое, только в других максиках. Стойка тоже, я ее брал с магазина. Она стоила 2000, по-моему, рублей. Я сюда и записываю треки. Я сюда и стримлю. Да, я подключил микрофон. Воу, классно. Каждую субботу стримы в 5. Вот, и как бы мне вот этот комплектик, это самое главное, и это самое крутое, наверное, что у меня есть. Вот моя студия, в которой я работаю, и в которой я монтирую, пишу песни, стримлю по субботам. И вопрос, который волнует всех, сколько же стоит моя студия? Вот, вы видите, цены на экране. Ну, еще мы возьмем плюс штатив, на который записывается этот ролик. И плюс кольцевая лампа с Алиэкспрессом. Вы узнали, сколько стоит моя студия. Теперь вы не любите меня еще больше. И спасибо большое. Слушайте мой альбом «Улыбайся» и не грустите, а то не вырастите. И слушайте мой фит «Лиловый сироп» на всех площадках. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить ничего нового, важного и интересного. Пока!